В последнее время ваш партнер ведет себя странно? Вы подозреваете, что он встречается с кем-то за вашей спиной? Изменения в поведении вашего партнера могут казаться незаметными, но это могут быть красные флажки, которые подскажут вам, что что-то не так. Вот 10 признаков того, что ваш партнер может вам изменять. Номер один. Они одержимы своей внешностью. В последнее время ваш партнер больше интересуется своей красотой? Вдруг они стали чаще, чем обычно, посещать спортзал и демонстрировать свою внешность в социальных сетях? Конечно, возможно, они делают это для себя, но это также может быть не только для вас. Любовь к тренажерному залу не делает человека неверным, но если кто-то вам изменяет, есть шанс, что он качает железо. Второе, они больше не заинтересованы в сексе с вами. Хотя для многих пар вполне естественно, что по мере развития их отношений секса становится меньше. Это может быть тревожным сигналом, если вы вдруг перестали интересоваться сексом. Хотя причин для отказа от секса может быть много, Стоит поговорить с ним, если он постоянно откладывает или отказывает вам без причины. Номер три. Они более внимательны к вам, чем обычно. Точно так же, как это может быть признаком того, что ваш партнер вдруг перестал интересоваться сексом. Это также может быть предупреждением, если он вдруг проявляет к вам слишком много привязанности. Они могут постоянно демонстрировать вам свою привязанность и даже хотеть заниматься с вами сексом больше раз в день, чем вы можете выдержать. Они могут душить вас любовью, чтобы скрыть чувство вины за свое предательство. Номер 4. Они всегда говорят плохо о другом человеке. Вы можете принять это за чистую монету. Возможно, им просто не нравится этот человек. Но здесь есть место для суждений. Ваш партнер постоянно жалуется на коллегу или друга, говорит вам о том, какие они грубые и непривлекательные. Хотя на самом деле это не так. Возможно, они пытаются скрыть свой секрет, что человек, о котором они постоянно говорят, является тайным любовником. Номер 5. Они постоянно спорят с вами. Ваш партнер постоянно ссорится с вами. Они постоянно обижаются на вас по какой-то причине. Возможно, они несчастливы в отношениях и сравнивают вас со своим новым тайным любовником. Некоторые партнеры, изменники могут даже угрожать расставанием во время ссоры. Это может показаться жестоким и контролирующим, но они хотят, чтобы вы согласились и прекратили отношения, решив проблему, которую они создали. Номер шесть. У них низкая самооценка. Нуждается ли ваш партнер в постоянном подтверждении? Партнеры с низкой самооценкой могут искать или реагировать на подтверждения от незнакомых людей, когда речь идет об их внешности и желательности, незнакомцев в барах или в интернете, и легко заигрывать с ними. Если вы не будете каждый день говорить им, что они – ваш мир, они найдут кого-то другого, кто это сделает. Номер семь. Они наступают со своим телефоном. Конечно, мы все имеем право на личную жизнь. Отношения с кем-то не дают вам свободного доступа к его телефону или аккаунтам в социальных сетях. Но если ваш партнер прилагает все усилия, чтобы вы не видели, с кем и о чем он переписывается, или срывается на вас, когда вы только взглянули на его экран, возможно, он что-то скрывает от вас. Номер восемь. Они получают сообщения в странные часы от незнакомцев. Загорается ли их телефон от сообщений с незарегистрированных номеров и от людей, о которых вы никогда не слышали? Это может быть признаком того, что ваш партнер вдруг стал получать сообщения от незнакомых людей в странное время суток особенно если это сопровождается изменением его настроения или поведения. В этом случае им, возможно, придется объясниться. Номер 9. Они проецируют свое поведение на вас. Ваш партнер ни с того ни с сего обвинил вас в измене, хотя вы никогда этого не делали. Проецирование – это защитный механизм, когда вы переносите то, что вам не нравится в себе, на других людей. Люди, которые изменяют, могут проецировать свое поведение на вас, обвиняя вас в измене. Они могут говорить об этом как о серьезном обвинении или даже как о повторяющейся шутке. Номер десять. Ваша интуиция подсказывает вам, что что-то не так. Чувствуете ли вы, что в ваших отношениях что-то не так? Иногда нужно просто довериться своей интуиции. Когда меняется общее отношение вашего партнера и ощущения, которые вы получаете от ваших отношений, никто лучше вас не знает, когда что-то не так. Помните, что вы не можете обвинять его в измене без доказательств. Но всегда полезно сначала поговорить с ним. Конечно, каждый человек в той или иной степени виновен в подобном поведении, но все дело в том, что для нас кажется неуместным, а что чрезмерным. Видите ли вы какие-либо из этих тревожных сигналов в ваших отношениях? Сообщите нам об этом в комментариях ниже. Если вы нашли это видео полезным, не забудьте поставить лайк и поделиться этим видео с теми, кому оно может быть полезно. Супер спасибо за просмотр и до встречи в нашем следующем видео.